Всем привет! Меня зовут Михаил. Сегодня я буду делать красивое изделие в подарок для своего друга в своей небольшой домашней мастерской. Я уверен в том, что многим из вас интересна тема деревообработки. Ну и естественно, как у многих начинающих людей, такой пакет инструмента у меня появился не сразу и на его приобретение ушло очень много лет. Работать буду сегодня с ясенем толщиной 50 мм. Сегодняшнее изделие получилось очень красивым и я прошу вас написать свое мнение в комментариях под этим видео. А также если этот видеоролик вам понравился или был для вас полезным, то ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Фуганок у меня марки JET с валом Helical 200 мм. Если вы планируете покупку фуганков в свою мастерскую, то я вам настоятельно рекомендую брать именно с валом Helical. Вы получите массу удовольствий при работе с данным инструментом. Для удобства его транспортировки по мастерской я сделал вот такую колесную базу на колесиках со стопором. Ну и, конечно же, задействуем в работу своего незаменимого помощника в мастерской. Это стол-верстак для фрезерных и циркулярных работ. Вот, к сожалению, фрезерных работ у меня сегодня не планируется, но зато я на этом верстаке буду распиливать доски в размер, устанавливать на него рейсмус, склеивать щиты и обрабатывать конечный материал. В общем, сегодня этот верстак у меня будет в качестве вспомогательного. Если вас заинтересовали эти столы, вы можете ознакомиться более подробно у нас на сайте. Ссылочку я прикреплю в описании к этому видео. Также рекомендую вам посмотреть мои предыдущие ролики, где я раскрываю полный функционал данного девайса. Дисковую пилу буду использовать от хитачи количество 20 зубьев. И так как диск у нее открытый, даже с пылесосом пыль и опилки летят во все стороны, поэтому пылесос даже не стал подключать. Я как-то выкладывал видеоролик о том, как я делаю фасады для туалетного столика. И очень много людей мне задавали вопросы, почему нет подробного видео о подготовлении материала. По-моему, здесь нет ничего интересного. Все стандартные операции это пиление, строгание, склеивание щитов. Но все же я решил для вас снять этот процесс и показать вам, как это делаю я. Видео постараюсь сделать, насколько возможно, коротким и информативным. Поэтому процесс изготовления немного ускорю. В общем, смотрите и сами все увидите. Если у вас остаются вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Постараюсь всем ответить. окрашивать изделие буду маслом с твердым воском, цвет темный дуб. Между слоями должен быть определенный промежуток времени. В моем случае это 24 часа. Первый слой я буду наносить нежирным, чтобы дерево впитало в себя. И после этого вытираю все излишки масла ветошью без ворсы. Второй слой наношу аналогично первому, но уже пожирнее. И также излишки в тех местах, где считаю нужным, вытираю. Я отправил фотографии своему товарищу, и мы пришли к общему мнению, что требуется еще один слой, чтобы рамка была еще темнее. Но вот третий слой я уже вытирать не буду.